Вы давно ищете своего единственного и неповторимого? Давно ли ваш единственный был предметом вашего любопытства? Вы видели его по телевизору, читали о понятии любви в классических романтических романах. Сладкая любовь. Влюбиться не всегда легко для некоторых. Возьмите Рэйчел и Роса: Важно отметить, что не существует правильного или неправильного способа понять, влюблен ли ты или когда ты нашел любовь всей своей жизни. Помните Монику и Чендлера. Так как же узнать, когда мы нашли того особенного человека, с которым хотим быть вместе до конца жизни? Исходя из этого, вот 10 признаков, которые могут означать, что вы нашли любовь всей своей жизни. Первый. Ваш мозг претерпевает изменения. Да, вы не ослышались. Когда вы влюблены и чувствуете, что нашли любовь всей своей жизни, в вашем мозгу происходят биохимические реакции. Исследование, проведенное в Нью-Йоркском университете Стоуни, показывает, что в мозге происходят биохимические реакции, когда вы испытываете настоящую любовь и искреннюю привязанность. Готовы к биологии? Когда вы думаете о единственном, вы испытываете всплеск дофамина, химического вещества счастья, вырабатываемого вашим мозгом. Поэтому, если вы чувствуете прилив гормонов счастья, когда думаете о своем партнере или рядом с ним, то это может быть хорошим признаком того, что вы, возможно, нашли своего единственного. Второе. Ваши местоимения могут измениться. Вас когда-нибудь просили посетить какое-либо мероприятие в качестве пары? То, как вы ответите, имеет значение. Психологи из Техасского университета в своем исследовании обнаружили, что те, кто чувствует глубокую связь со своим любимым человеком, чаще используют в разговоре или при общении с другими существительные множественного числа, такие как «мы» и «мы», а не единственного числа «я» или «я». Если вы заметили более частое использование этих местоимений при обращении к вашему потенциальному избраннику, это может свидетельствовать о более глубокой связи с вашим партнером. Номер три. Они готовы бороться за ваши отношения. Говоря словами старого доброго Шекспира, ход настоящей любви никогда не бывает гладким. Исследовательский психолог Дибор Бон отмечает, что то, что отличает единственного от остальных – это готовность бороться за успех отношений. Отношения редко бывают без трудностей. Однако, если вы можете работать над проблемами в отношениях и устранять трещины, это свидетельствует как о зрелости, так и о желании развивать отношения. Ваша готовность разрешить разногласия между вами может быть признаком того, что вы, возможно, нашли того единственного, за которого стоит бороться. Четвертое. Они покажут готовность сжиматься в отношениях. Слышали поговорку «Борьба – ключ к успеху»? Ну, в этом случае, скорее, жертвенность – ключ к успеху. Шутка. Исследование, проведенное психологами из Университета Кобе в Японии, показало, что готовность идти на определенные жертвы в отношениях имеет решающее значение для успеха. Отношения, в которых подобное поведение отсутствовало или не нечасто встречалось у одной из сторон, имели меньше шансов на успех. Если вы обнаружите, что вы или ваш партнер с удовольствием идете на жертвы и компромиссы для обеспечения успешных отношений, не жертвуя при этом своими моральными принципами или ценностями, то это может означать, что он тот, кто вам нужен. Пятое. Они поддерживают вас. Согласно психологическим исследованиям, поддержка жизненных мечтаний друг друга, включая ваши долгосрочные цели и амбиции, является ключевым компонентом здоровых и прочных отношений. Ваш избранник должен равняться на вас, восхищаться вами и уважать вас. Если ваш избранник демонстрирует эти факторы, то он вполне может стать воздушной любовью всей вашей жизни. Номер 6. Они разделяют менталитет роста. Менталитет роста в отношениях включает в себя убеждения и ожидания того, что отношения развиваются, изменяются и растут с течением времени. Исследования постоянно показывают, что люди, придерживающиеся установки на рост, получают преимущество в отношениях, включая эффективное управление конфликтами, конструктивные способы преодоления стрессовых факторов в отношениях и даже могут защитить себя от разрушения отношений. Пары, которые развиваются вместе, остаются вместе. Номер семь. Вы синхронизируетесь друг с другом. Насколько вы связаны со своим любимым человеком? Это включает в себя полное присутствие с этим человеком как телом, так и разумом. По мнению психологов, достаточно просто посидеть рядом со своим избранником в течение 15 минут, чтобы вы оба синхронизировались. Вау! Связь обычно ощущается, когда вы чувствуете, что ваш партнер вас видит, слышит, ценит, уважает и дорожит вами. Если вы чувствуете, что эти факторы выполняются, это может означать, что вы нашли того, кто вам нужен. Номер 8. Ваши цели и ценности совпадают Разделяете ли вы со своим партнером схожие вкусы, ценности и цели? Важно отметить, что мы не обязательно должны совпадать с нашим партнером во всех смыслах. Если некоторые цели и ценности не полностью совпадают, это не значит, что ваш партнер вам не подходит. Если вы чувствуете, что работаете над одним и тем же и открыто обсуждаете то, что важно для вас обоих, то это может быть показателем того, что он потенциально тот, кто вам нужен. Номер 9. У вас сильная физическая химия. Невозможно отрицать, что наличие ощутимой физической связи с партнером может говорить о том, что он – любовь всей вашей жизни. Исследования утверждают, что сексуальное поведение вносит большой вклад в долговечность отношений. Фактически оно удерживает пару вместе, особенно в долгосрочных отношениях. Поэтому, если вы чувствуете желание регулярно вступать в сексуальную близость и физический контакт со своим партнером, возможно, это он. И номер десять. Они понимают ваш язык любви. Для вас также важно знать язык любви друг друга. Это приводит к усилению чувства любви и большей удовлетворенности отношениями. Это дает вам возможность общаться со своим партнером сейчас, чтобы удовлетворить свои эмоциональные потребности, а также наилучшим образом удовлетворить его. Если вы чувствуете, что ваш партнер хорошо понимает ваш язык любви и может удовлетворить ваши эмоциональные потребности и потребности в общении, то это может свидетельствовать о хорошей совместимости. А вы узнали какие-нибудь из этих признаков? Если да, то как вы думаете, помогло ли вам это видео определить их? Не стесняйтесь оставлять комментарии ниже с вашими мыслями, опытом или предложениями. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто ищет своего единственного и неповторимого. Не забудьте подписаться на канал NEMVIKEN и нажать на кнопку уведомлений для получения новых видео. Как всегда, суперспасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.